как бы сказал об этой теме несколько слов. Добрый день, как противостоять злу? Прохожу СНГ-66, что еще необходимо, чтобы вернуться к нормальной жизни? Выберите для себя семинар, который называется «Противостояние злу» или «Исчезновение» или «Борьба со злом». Он у меня есть в платных семинарах, и купите его, и используйте. Вообще мой совет, проходите ступени. Сейчас первая ступень выложена бесплатно на моем сайте, обновленном здравствуйте андрей андреевич Интересно, все ваши темы про добро и зло как не допустить добрых поступков которые могут привести к злу и может быть наоборот про нахождение радости вокруг себя про навязчивая добро к окружающим спасибо вам учитель вы нам уже много раз повторяли все эти темы про то как быть счастливым есть непрекращающиеся реальные положительные результаты я хочу вам сказать пути господни неисповедимы не нужно специально искать что-то что не сказать искать что-то что нужно сказать живите жизнь для человека является самым важным аспектом то от чего душа страдает вот смотрите человек вам что-то сказал неправильно и вы страдаете смотрите как нужно жить нужно жить так чтобы наша душа которая находится здесь она не страдал смотрите вы обижаетесь вам кажется что вы удовольствие получаете на самом деле это элемент страдания извращенного хорошо вам там это хорошо, а если плохо, то это плохо. Вы страдаете, вы обижаетесь, хотите, чтобы страдал другой человек, это деструктивные силы. Поэтому не обращайте на это внимания, говорите «я ни при чем». То есть человек тупой или человек говорит гадости, это его проблема вы ни при чем, Это его проблема! Вот у меня бывают такие ситуации, когда я себе говорю, да, я не при чем. Почему? Дело в том, что они рано или поздно приводят, таким образом, обязательно к правильному знаменателю. Это моя жизнь показала сотни тысяч раз. Я всегда говорю если ты такой умный тогда, почему такой бедный, если ты такой умный тогда, почему такой несчастный, если ты такой умный то тогда, почему такой больной? То есть это такая особенность. Знаете. Особенность правильных высказываний, правильных понятий заключается в том, что человек, который занимается правильной эзотерики, он и богат, и умен, и здоров, и счастлив и так далее, и жизнь расставляет все на свои места, просто жить. Просто жить, просто ставить добро и доброту на первое место, просто ставить возможности и желание это делать на, на второе место, просто ставить возможности обучать себя на третье место и обучаться, а не просто там вечно смотреть семинары и слушать какую-нибудь чепуху. Вот.